Фермерская пицца из разряда белых пицц, потому что готовится со сливочным соусом, а не с томатным, но от этого она ничуть не хуже, я бы даже сказала, что лучше, делюсь рецептом, он очень простой. Если вы еще ни разу не пробовали белую пиццу, обязательно попробуйте испечь, это очень вкусно, к тому же кусочек такой пиццы заменит вам обед или ужин рецепт очень простой, пошаговые рекомендации помогут вам в ее приготовлении. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте ингредиенты. В миску для замешивания теста влейте воду, 1 столовая ложку оливкового масла, добавьте щепотку соли, растворите дрожжи. Всыпьте муку, замесите тесто. Месите тесто руками или миксером, пока тесто не будет прилипать к рукам, накройте пищевой пленкой или салфеткой, поставьте для брожения на 1,5-2 часа. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Пока тесто подходит, приготовьте начинку, натрите на терке моцареллу, смешайте со сметаной или со сливками. Нарежьте грибы, не слишком мелко. Нарежьте соломкой соленый или маринованный огурец. Нарежьте кубиком картофеля и отварите в подсоленной воде, почти до готовности. Готовое тесто руками растяните в пласт. Переложите тесто на лист для выпечки, нанесите на него сливочный соус из моцареллы и сметаны. Выложите мелко нарезанный огурец, грибы, отварной картофель. Выложите бекон, посыпьте измельченным пармезаном, сбрызните оливковым маслом. Выпекайте пиццу в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. Фермерская пицца получилась очень вкусной и сытной. Это стоит попробовать. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Вода. 150 миллилитров мука пшеничная 240 грамм дрожжи свежие 5 грамм соль 1 щепотка масло оливковое 2 столовые ложки 1 столовая ложка В тесто 1 столовая ложка для сбрызгивания перед выпечкой бекон копченый 3 лоутика моцарелла 150 грамм картофель 2-3 штук средних размеров огурцы соленые 1 штука или консервированные грибы маринованные 50 грамм, сметана, 100 грамм, или жирные сливки, укроп, 10 грамм, пармезан, 10 грамм, количество порций, 8. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Всем приятного аппетита, жду вас снова.